Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня я покажу вам, как изготовить необычный аксессуар, съемные манжеты с перьями. Девчонки, ну как мне подсказывают мои подписчицы, потому что многие идеи я беру из ваших комментариев, оно и сама слежу за модными трендами, почему бы и нет. А сейчас в тренде съемные манжеты, ну вообще вот перманентно, как мне кажется, э, перья, они присутствуют каждый год в каждой коллекции, я что-то вижу. То это пижамный стиль, э, я помню, я шила еще на заказ 4 года назад девочки просили меня делать съемные перья по низу, либо по низу рукава, по низу платья, я там пришивала кнопки, то есть, ну, мы делали такой съемный аксессуар. И вот сейчас снова все вернулось, и мне подсказывают, что очень здорово сделать манжеты, вот такие с перьями, застегивать их, и сверху потом, например, вот так вот водолазка, ли это платье, там боди какое-то, да, сверху длинным рукавом вот так это все, скажем так закрывается и получается вот такая вот нежнятина. Перья могут быть, естественно, разного цвета, в зависимости от того, где и как вы будете их использовать. Я купила небольшой отрез. Что нам понадобится? Нам понадобится кусочек ткани, любой, в принципе. Ну, может быть, это хлопок, может быть, это какой-то плотненький, как у меня атлас, какой-то, я не знаю, как он называется, кади, Ну, то есть все, что вы найдете, может быть, даже в своих обрезках, понадобится немного. Понадобится снять обхват запястья, причем я снимаю сразу сантиметровой лентой с учетом свободы облегания. То есть очень плотно, чтобы перетягивало нам не надо. Делаем сантиметр-полтора запас, чтобы все равно ну, рука у нас вот так вот кисть. Двигалась. А что нам еще понадобится? Понадобится, я хочу сделать навесные петельки, вот сутаж, пару пуговок. Можно петли пробить на швейной машине, обычные бельевые петли, и пришить пуговки. То есть вот и все, что нам понадобится. А еще делают на завязочках, вместо застежки может быть завязка, красивая ленточка, которая еще свисает. Но это уже просто придется кого-то просить, чтобы вам завязывали эти манжеты. Покажу, расскажу, посмотрим, изготовим новый аксессуар. Итак, друзья, всего лишь несколько минут Свободного времени, такие красивые манжеты, съемный аксессуар готов. Ширина манжеты может быть в готовом виде от 4 до 6 сантиметров, как вам удобно. Очень узкую не рекомендую делать, потому что манжета должна уходить а, под рукав. И носить их можно, ну, с чем угодно. Хоть с джемпером каким-то, если у вас планируется какой-то выход. А, с, не знаю, с жакетом Шанель, например, такого вот комплементарного цвета, с водолазкой. Сейчас я надену на себя эту манжету и покажу, как это смотрится на руке. Вот такой вот. Классный и аксессуар получился. Мне сразу хочется поменять этот джемпер на белый, а лучше на водолазку, а лучше на какой-нибудь бледно-розовый жакет Шанель. Кстати, тоже вариант. И сходить на ужин в кафе. Ну, здорово, мне кажется. То есть, занимает мало времени. Не нужно покупать специально для этого ткань. Нужно только приобрести перья и наслаждаться вот такой вот легкостью. Все, с вами была Ольга Диченко, канал Ближе к телу. Оставайтесь со мной на канале и до встречи на следующих уроках.